Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И это Resident Evil Первая часть ремастерет. Итак, мы с вами Значит, мы с вами Закончили на том, что Поджигали, так, несколько, короче, трупов Несколько зомбарей мы поджигали Которые должны были встать И последнего, которого Мы хотели сжечь, он Резко так подскочил, короче, его Нужно сейчас устранить Поэтому я возьму Дробовик я возьму ружье. Так, это я убираю, беру ружье. Наверное, сразу его. Так, у меня есть, да, этот керосин. Э, Хорошо. Я сразу его, короче, сейчас экипирую. Вроде на пути у нас никого не будет. Вот. А записываю, короче, поздно уже, у меня темно уже, все. Почти все ложатся спать, короче. Поэтому, если меня будут пугать, мне надо, короче, как, как можно тише кричать. Вот. Окей. Так, все, да? Окей, сейчас я схожу туда, короче, его устраню. Да, посмотрим. И спустимся уже обратно сюда, короче. Я уберу, наверное, ружье. И возьмем кербицид. С вами. И пойдем попробуем использовать его. Так, а, не здесь, да? Здесь шлем. Здесь шлем, значит это здесь. Да? Правильно, живем. Правильно, ничего не путаю. это и... а -та, та та та Леха, какой! Лех какой! Прикинь, три. Три выстрела! Три выстрела надо, да? Он сдох? Бляха, я не знаю, сжигать его или нет. А, там еще один. Там обычный. Так, три патрона от ружья осталось. Я не знаю, сжигать его или нет. Давай, давай, давай проэкспериментируем, короче, вот на этом. Мы его убили. Когда... А ну-ка. А я сейчас прям сейчас. Я сейчас войду в дверь, обратно зайду. Если мы его конкретно убили, значит он должен исчезнуть. Если нет, то попробуем сжечь. А кроняк, если он встанет, короче, у меня три патрона еще есть. Слушайте. Правда, это будет не очень экономно, но ради эксперимента хорошо. Да, исчез. Да, исчез. Все отлично. Все отлично. Вот, по-моему, толстяк еще лежит. Ай, бляха, меня напугал-то, ехать. Я же дернулся, Он сейчас куснет меня. Опа. Толстяк нахер. Тихо, я его убил, нет? Там, там, там. Леха, ни хрена, он так встает, ты веду. Он как будто изучал какие-то там или как Опа, на. Так, потекла кровь. Отлично, блех, один патрон остался. Он так резко встает, я аж подпрыгнул. Так, того пока трогать не будем. Давай сходим сюда, в эту дверь. По-моему, в этой двери нам пока еще рано. Вот. Ну, давай, сходим, посмотрим. Ну, кто-то ничего не видел тут. Вдруг тут кто-то а, кто видит эту игру вообще в первый раз, поэтому давайте посмотрим. На щите на надпись: а, смерть это только начало. Окей. На щите надпись. Смерть истинная сущность блаженства. Шипы. А, по-моему, статуя. Здесь, по-моему, лежит ключ, который, если возьмешь, статуя поедет. Надо, короче, дубликат сюда положить А вот эти стены, я не помню. Они... А, -а, а, Эти стены, по-моему. И статуя. Именно так. Короче, понятно. Давай испробуем, да? Пусть тот, кто возьмет, это, найдет упокоение смерти Ключ а, ключи собняка Это, по-моему, щит Ключ щита, по-моему Да, я говорю, их стены так Сделались Оп, там, там, та, та, та, та, та, та, видел щит, короче Мне не убежать никуда, мне, мне просто никуда не убежать Тут надо это Как его? дубликат типа не настоящую копию сюда вот. ладно окей посмотрим здесь Начните надпись смерть это все а смерть это начало а это здесь смерть это все угу. угу. закрыто символ шлема вырезан. окей а, кстати я не помню что там за... что за этой дверью у меня еще э -э мой этот э ключ меча, еще не до конца использован. Что-то мне подсказывает, что. Э -э что вот здесь в коридоре, где он там в зомбарь ходит. Там, по-моему, еще одна дверь есть. Леха, я не знаю, как. Ч у меня там. Я... Два для самого ворона я не знаю это та-та-та-та-та-та-та-та-та та давай ка я один раз сейчас выстрелю Получится у меня схвешотить его Или потратится все-таки Ой зря! Ой зря! Ой зря! Не дал поджечь! Не дал поджечь! Атеквак! Бляха! Смотри, какой живучий! Зря я это, конечно, затеял. Все, у меня патронов. До патрона. Зря, зря, зря я это все затеял. А кровь у меня потекла? Нет. Ты как, живой? не? Я не вижу кровь, текет? Нет. Ладно. Бляха, я не знаю, сжигать его или нет. Короче, будем надеяться, что вот здесь... Здесь две двери даже. Да хоть убей, этого не помню. Давай-ка вот здесь посмотрим. Закрыто с другой стороны, бляха. А здесь что? Вы открыли дверь. Ой, пти мать! Ой! Зря, конечно, то есть. Зря, зря, зря, я.. Ой, копил, копил и взял все из. Ой, да. Сейчас будет сложновато. Сейчас будет сложновато. Сейчас очень надо будет думать, как, как оббегать, как. Ой! Сам себе жопу сделал, короче. Сам себе жопу сделал. Шел ровно, вот шел ровно. Зачем я, почему, зачем я вот это, вот это замутил сейчас? Надо было один раз проверить, выстрелить, не сход и все. Потому что сейчас там, а погоди, а, а, алмазики я брал? Я не помню. Так, ну ружье я убираю, я убираю вот это, я убираю вот это, пока что. Так, э -э, беру, значит, алмаз и беру, значит, Гербицид. Одну травку я оставляю тебе на всякий пожарный. Так, ну если на меня нападут, короче, у меня есть два кинжала для самообороны, э есть два патрона, ну, вот... Патрончики меня не спасут. Я надеюсь, что там мы сейчас найдем, короче эти, хотя бы обоим для пистолета. Закрыто. А тут у нас, знаешь, латы. В оригинале не так было. В оригинале не так было. В оригинале эта дверь была открыта. Так, и что мне делать? И что мне делать, куда мне идти? Значится, мне знаешь куда надо? Мне надо. Так, а где я еще дверь? А -а, -а, а, а, знаешь где? Все, я понял. Где мы первого самого самого первого зомбаря короче, где столовая? Именно там, короче, <coughs> мы еще не были. Давай сгоняем туда. Так это у нас получается. Ну да, туда сгонять, короче, и нам останется, знаешь, что сделать. Нам остается посвистеть вызвать собаку. Но чтобы вызывать собаку, мне нужно патрон, потому что мне как-то ее надо будет убить, чтобы снять ошейник. Так, я надеюсь, там внизу мы используем этот ключ, короче, мяча. Если нет, то я даже что-то и не представляю, куда мне еще его воткнуть Я и не помню даже. Где этот ключ? Еще? Но там сейчас зомбарь ходит Его как-то надо, короче, не знаю Оббегать как-то Закрыто с другой стороны Аллилуйя Мне Мне просто сейчас повезло Ух ты, какой гром Мне сейчас просто повезло Отлично Закрыто. Символ Влад. Это лифт. А, не похоже, что он останавливается на этом этаже. А в смысле? Что? Где мне патроны взять? Мне хотя бы, не знаю, мне хотя бы обоймы. Я буду, я постараюсь как-то, не знаю, собаку прикончить. А, ключ-меч. Вот, да, отлично. Этот ключ больше не нужен. Ага. Все отлично. Выкинь. Да, открой, возди. Ой, я что-то помню, по-моему, это место Что-то помню, по-моему, это место Плеха Так, надеюсь, здесь Куча специй, которых вы никогда не видели Нет. Закрыто с другой стороны Хорошо Так, третий э, кинжалик Тоже отлично Неизвестно, чей это кусок мяса Жесть Просто прикинь, прикинь, какая там вонища, да? Там все протухло. А -а -а, Блюда блю киша отличненько. Фу, бляха. Блюда киша Насколько я помню, ну, в оригинале здесь патроны лежали где-то. Почему здесь, сейчас нет? Почему? Зачем мне этот кинжал, бляха? стоп похоже электричество не поддается ёпте мать а его бы по-хорошему сжечь Бля, хочу патронов нет что ли, реально Как им собаку-то мочить, мне сейчас надо свистеть свист -стоп. Так, окей Патронов-то нет Патронов-то нет Я надеюсь, тот не встал Давай-давай Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа Цыпа-цыпа-цыпа Знаешь, они, они в принципе Вот такие вот зомби, которые обычные Они в принципе тупые Они Их можно как-то вот не в узких коридорах их можно обдурачить А вот те которые уже при, ну, второй раз мутируют, И уже, да и уже я думаю поумнее. Фу, а где патроны то взять? Кто мне подскажет? Почему у тебя нет? У тебя тоже должен быть патрон. Здесь... Э, говорю немного по-другому. В оригинале, когда здесь бегаешь, как бы... Э, боезапаса больше, в принципе. Что за Криса, что за Джил. Вот, вот вороны появились, кстати. И надо, знаешь, как? Надо спокойненько идти. Ну, не знаю у меня у меня чё там у меня у ружья один патрон в пистолете один патрон остался и три кинжала я не знаю на собаку действуют кинжалы или нет Ой, вот, вот я сейчас вот, я сейчас сам себя взял и, короче, в задницу просто загнал. С тем вот заборю. Зря я это сделал. Мне бы сейчас вот, вот этой обоймы вот хватило. А теперь придется, короче, я беру сейчас ружье с одним патроном. Пистолет. Я на всякий случай сохранюсь, наверное. Потому что я думаю, меня зафигарят Так, и я, скорее всего, возьму, наверное, так, вот эту траву я оставлю. И, наверное, скорее всего, возьму... Лех, вот вот из-за одной тупости мне придется сейчас, короче, просто тратиться. Просто тратиться. Вот аптечку я по-любому потрачу. В ружье патроны потрачу. исток Кстати, так и не написали, для чего вот это деревянное крепление у меня. Был бы гранатомет, можно было бы не бояться в принципе. Так, ну, четвертый слот делаем, короче, четыре слота, я думаю, достаточно будет. Он. Ну. Как, как говорится, с Богом. С Богом. Я не знаю, как, как получится. Два патрона всего. Собаку, интересно, можно захедшотить? Как? -то? Но вот эту собаку я, я думаю, захедшотить не получится, потому что это типа, типа она это как сюжетная, знаешь, она там такая, вот такая, раз такая. Так. Ну для начала я возьму ружье, так и придется. Я экипировал ружье, да? Придется свистеть. Мы посвятили с свисток А в смысле? А в смысле? А в смысле? Да тут все писть упадло, ну? Там две. Там две. Да-да-да-да-да-да. И как это? Как Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не, не получится. Давай. Отлично. Опа, я одну убил. Я одну убил. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Так, окей. Хорошо. Давай-давай-давай. Так же, так же. Хоп. В рукопашку почти зафигачил этих собак. А, возьмите ошейник. Эпично, эпично было, эпично просто. Чем не комбинировать, изучить. Так, ошейник, короче, у вот этой собаки. А, здесь кнопка нажать ее, да. Теперь можно дожимать, нажимать, хоть хоть занажиматься. За это, это было эпично, реально эпично. Внутри ошейника была спрятана монета. Здесь ничего нет необычного. Она приняла форму ключа. А, имитация ключа. Окей, все, все отлично. Теперь мы можем, короче, вставить ключ. А. И, в принципе, я не буду сейчас э -э съедать, значит, аптечку. Я даже аптечку сэкономил, ты прикинь. Я не буду съедать аптечку, я сейчас подлечусь, знаешь, чем? Я подлечусь сейчас вот здесь травой, да? Давай, вылечили свои раны, отлично. Бляха, ну это было просто. Это было настолько эпично. Вам больше не нужен собачий свисток. Выброси, да. Да. Там лат, да, нарисованный, получается. Получается, ключ лат мы сейчас возьмем с вами. Я не думал, я думал, меня убьют. Если честно. Я думал, не получится пройти. Я думал, придется а, а раньше за, ну, загружаться. Но сейчас у нас вообще мы пустые. Просто пустые. Просто пустые. Ружье можно убрать. Пистолет я оставляю, потому что мало ли, мало ли мы возьмем патрон от пистолета. Так, а, значит. Что нам еще нужно? Нам нужно... Ну, давай вот эту аптечку будет таскать с собой. Аптечка пригодится нам, потому что смесь трав, вот эти зеленые и красные, они помощнее, чем, по-моему, получ... По вот этот спрей. <клёх> так. Я думаю, наверное, надо... Блях, вот такой прогресс сохранить. Потому что... Такую вот эпичную такое вот типичное прохождение это надо сохранить это надо сохранить получается мы сейчас одну серию мы потратили две уже ленты и все пока не сохраняемся сохранимся уже в конце серии так я, я, я убрал Отлично. все идем короче заключим Мне, э, э, я хочу сказать, это. Это не годы тренировок, не годы вообще. Э, там, знаешь. Так, это закрыто, да? Не задрачивание, знаешь, игры. Это. Это просто везение. Мне просто повезло. Мне сейчас тупо просто повезло. Так, не сюда. Мне просто повезло. Бывает такое. Мне повезло то, что у меня были вот эти вот э, ножи для самообороны, которые без них бы все, все, пришлось бы раньше загружаться и проходить. Все, я, я этой ловушки теперь больше не боюсь. Так, имитация вот это, да? Я этой ловушки больше не боюсь. Меня теперь этим не напугать. Я сейчас рукопашку просто собак разлю. Две, две собаки разнес. Меня этим не напугаешь теперь. Так, мне не быть сейчас патроны. Так, а какой ключ взял? Латы, наверное, да? Да. Ключ изображения доспеха. Открыто. А, здесь шлем Здесь шлем Так, и где у нас лат? А, лата как раз вот этот гербицит Там Да? Но туда суваться, бляха Насколько я помню, там полно зомби Туда суваться, я не знаю Где еще были латы нужны? не так это чё у нас это пока еще нормально да когда вот он там покр покраснеет так и видно будет э, когти тогда уже э, будет понятно что он все сейчас станет ну, надо было взять флягу и сжечь да ⁇ пти мать а. Где у нас лат? А, погоди, погодь, погодь, Я все правильно пошел. Латы? Латы. На втором этаже там дверь была. Насколько я помню, там, по-моему, где-то лежит гранатомет. И нам его нужно сейчас достать попробовать. Да, ключ ладно. Так, здесь, по-моему, еще вороны будут. Ну, по крайней мере, в оригинале будет. А так, здесь нет патронов? Патроны, патроны, мне нужны патроны. Патроны мне нужны. Я пойду аккуратно, на всякий случай, потому что вдруг здесь... Эти... Стеклянный столик. Вдруг здесь эти... Вороны. прикольно, да, мотыльки такие. Да, он гранатомет. Отлично. О, хорошо. Растение. А, кто-то поставил его на скамейку. Так, что там патронов нет? Погоди, аккуратно Леха надо было это взять Тут то, ту ту ту ту -то, то. Хера он такой какой-то, быстрый! Отто уйди! Отвали! Отвали! Блеха! Быстро, быстро, быстро! Вторую, вторую, вторую! Давай, давай, давай, давай, живо, живо, живо, живо, живо! Жил! Немедленно бегем! Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом! Так, так, так, вот это, Збирай, забирай, забирай! та, та. -а -а. Вали, вали, вали. А че он такой быстрый? Бля, он еще наблевал мне, Он еще наблевал. Все, все, все, все, вали. <прос <arche minority noise> просто какие-то жести. Жести, короче. <прос> Без патронов это вообще просто жесть. Так. Это и комбинируем. Надо изучить. Отлично. Хоть какое-то какое у нас э, мощное оружие появилось. А, Заряженный гранатами. Нет, все, да? Что, нам в дуле видно, нет? Видно там, что в дуле? Да что так резкий. Как понос детский. Так. Ну, окей. Окей. Теперь можно идти в сейв.ру, сохраняться и заканчивать. Что, на этой стороне? Ха, Успею? отлично ну так у нас есть короче э -э латы ну ключ лад теперь мы с вами В смысле В смысле я не помню такого да ладно да ладно я смогу да ладно я по ним попал Прикинь, я, я по нему вот так попал. Все, идет он короче. Я в домик. Нормально просто в гости зашел. Нормально? Это нормально? Так, это я, короче, раз. Так, это я два. Начала, да? Так, так, так, так, так, так, так, так, и сохраняться. Так, ну все. А, следующей серии теперь нам остается можно, а, у нас есть ключ лад, теперь мы можно, короче, а, в следующей серии будем исследовать комнаты с ключ, ну, которые закрыты были на ключ доспехов, вот. Ну и кому понравилось, там лайки, подписывайтесь на канал, вконтакте, подписывайтесь на инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий, всем пока.